Поговорю о том, что мне удалось откопать из новостей интересного в этом месяце. Студия DreamWorks открыла код в своей системы рендеринга под названием MoonRay. Они использовали его в своих последних работах, как приручить дракона 3, плохие парни и второй части кота в сапогах. Сама эта технология довольно новая. Ее сделали, чтобы избавиться от всякого устаревшего кода и шоп оно работало быстро. Судя по демонстрационным видео, оно и правда довольно быстро рендерит картинку, причем все это в реальном времени, что ускоряет скорость работы. Еще мне интересно, для каких программ доступен этот Moonray, можно ли его использовать в блендере, например, а то на данный момент скачать его нельзя с официального сайта. Проекту Gnome исполнилось 25 лет. Он был анонсирован 15 августа 1997 года. Кстати, в том же 1997 году вышел первый альбом у Daft Punk. Мне очень нравится этот дуэт. Кто бы мог подумать, но изначально Гном был создан как аналог рабочего стола KDE, потому что в KDE использовали несвободный инструментарий Qt, а создатели Гном хотели полностью свободный проект поэтому создали свой инструментарий, называется он GTK. Даже если глянуть на скриншоты первого KDE и Gnome, то они очень похожи. Gnome анонсировали инструмент под названием Gnome Info Collect, который предназначен для сбора данных, чтобы помочь улучшить Gnome. Оно собирает информацию об оборудовании, различные системные настройки. Информацию о приложениях, например, какие приложения установлены и какие из них добавлены в избранное. И самое классное. Какие установлены расширения для оболочки Гном. Это не весь список, там еще какие-то мелкие данные собираются. По типу, какой у вас дистрибутив, какой основной браузер стоит и т.д. Ну и понятное дело, что данные собираются анонимно. По идее, на основе этой информации разработчики смогут развивать гном в более предпочтительном для пользователей направлении. Например, если большинство людей используют какое-то расширение, то разработчики могут добавить подобный функционал в сам гном, что звучит круто. Пока еще нигде не написано, что этот инструмент будет гном по умолчанию, разработчики предлагают установить его самостоятельно, чтобы поделиться информацией и тем самым помочь разработчикам гном. Но думаю, что позже он будет установлен по умолчанию. Ведь не зря же его сделали. Дистрибутиву Debian исполнилось 29 лет. Там еще в Твиттере интересный арт показали, девочка мне напомнила Рональда Макдональда. Что-то много дней рождения в этот раз. Угадайте, у кого еще днюха? У ядра Linux, угу. Ядру исполнилось 31 годиков. Думаете это все? Нетушки, у дистрибутива Linux Mint тоже день рождения, 16 лет исполнилось». Разработчики DPIN больше не будут основываться на Debian, а станут развивать свою систему как самостоятельный проект, не основываясь на других дистрибутивах. Помимо этого, для Deepin будет создан свой собственный формат для приложений под названием LinkLong, который будет похож на форматы Snap, Flatpak и AppImage. Конечно же, разработчики оправдывают создание очередного формата тем, что этот их самый линглон куда лучше, там все идеально, там нет проблем, которые есть у других форматов и все в таком роде и всячески его нахваливали. Учитывая, что это китайский дистрибутив, который нацелен на китайский рынок то понятно, почему разработчики решили использовать все свое собственное, ведь тогда у них будет полный контроль над операционной системой, приложениями, ну и пользователями, наверное, тоже. Вышла новая версия Криточки, это версия 5.1. Из интересных новшеств можно отметить улучшение работы инструмента заливки, теперь многие сэкономят свои нервы. Теперь слайдеры работают немного удобней. С помощью Shift можно плавно передвигать его, что довольно удобно, ведь раньше она переключалась одним нажатием, а плавно переключать можно было теми стрелочками справа, что неудобно. С несколькими слоями теперь удобнее работать. Можно, например, сразу выделить нужные слои и удалить какую-то область. Вообще жалко, что Крита не такая популярная, разработчикам даже пожертвований не хватает, чтобы нормально работать над проектом. По этой причине Крита развивается не очень хорошо, поэтому если хотите помочь разрабам Криты, можете им задонатить мани. Вышел Android 13, из интересных нововведений там есть интересная штука, судя по всему, оно называется Материал U. Это дизайн, который объединяет цвет интерфейса с обоями рабочего стола. Это влияет на все элементы интерфейса и все выглядит в едином стиле. По сути это то же самое, что и темы в линуксовых системах, когда цвета в системе и приложениях в едином стиле, только тут цвета берутся с обоев. Еще добавили адаптивные значки, которые подстраивают свой цвет и фон под цветовую схему системы. На основе цветов с обоев рабочего стола они тоже умеют адаптироваться. Улучшили работу с большими экранами. Не знаю, как оно выглядело раньше, но в Android 13 снизу есть док, типа как в Chrome OS, и еще пишут, что стало проще работать с разделенными приложениями. Можно использовать drag-and-drop, чтобы удобнее разделять экран. Забавно, но песня Rhythm Nation от Джанет Джексон приводит к сбою работы некоторых старых ноутбуков. Если включить эту песню, то компьютер вырубается из-за сбоев в работе жесткого диска. Объясняется это тем, что частота некоторых инструментов в треке совпадает с колебаниями, возникающими в дисках вращающихся с частотой 5400 оборотов в минуту, что приводит к резкому увеличению амплитуды их колебаний. Чего-чего? Не понимая только, не может же быть, что только одна песня может ломать компьютеры. Почему, например, музыка Эффект Твина не создает колебания в дисках? Открыли исходный код эмулятора Сэму. Он эмулирует игры с Вию. Вообще, мне всегда казалось, что у Сэму и так был открыт исходный код. Как оказалось, это было не так, и код открыли только сейчас. Еще сам теперь доступен для Linux. Lutris теперь доступен в FlatHub. Вероятно, это сделали, чтобы им можно было пользоваться на Steam Deck, ведь он поддерживает только формат Flatpak. Гном начали работу над добавлением платежей в FlatHub. Они это делают совместно с какой-то организацией под названием CodeFink, у которых Гном попросили помощи. Как раз ColdFink поделились своим прогрессом и рассказали, как это будет работать. Они добавили функцию входа для разработчиков через GitHub, GitLab и Google, чтобы разработчики могли подтвердить, что они авторы проекта и не было всяких обманщиков. И еще добавили систему пожертвований на основе Stripe. Если не ошибаюсь, то в Elementary OS используется тоже этот самый Stripe. Позже можно будет как делать пожертвования, так и покупать приложения. Ну и под конец хочу сказать, что я больше видосы не буду делать, так как перееду и у меня не будет с собой компьютера, ведь я возьму только самое необходимое, что поместиться в рюкзак. Надеюсь, что мне удастся как можно быстрее заполучить хотя бы ноут, чтобы у меня не поехала крыша с бытием без компьютера. Также, если вы шарите в этих всяких ноутбуках, то можете посоветовать что-то. Знаю, что серия Fingpad неплохая, но вот не знаю, что там с качеством экрана. А для меня в первую очередь важно, чтобы экран правильно передавал цвета, чтобы можно было нормально рисовать и заниматься дизайном. Тому ты На все доброе!